Предприниматели – это люди, которые двигают мир к лучшему, рождают конкуренцию, позволяют добиться качественно нового уровня жизни, совершают прорывы, изобретают новое, создают рабочие места, берут на себя ответственность. Предприниматели – это творцы, инноваторы, авантюристы, люди, которые не боятся рисковать, люди, которые ценой колоссальных усилий меняют, этот мир создают из ничего смысл своей жизни и жизни других. Наше будущее зависит от того, что мы сделаем сегодня, какое поколение воспитаем, какие заложим установки. Мы хотим создать не просто сеть бизнес-школ, мы хотим создать новое поколение предпринимателей, поколение Которая останется после нас и изменит этот мир. Поколение решительных и смелых, движимых мечтой и целями, молодых и амбициозных. Поколение Z.